Без камланий и нерва, эхо вечности над нами, Млечный свет над головами, тени памяти под нами, Атлантидой в океан, Небо выгнулось краями Здесь ни странников, ни стран, под прицел лететь судьбою. Нам вдоль линии прибоя, Мы вам снимся, не сердитесь, улыбнитесь, капитан. Мы вам снился, не сердитесь, улыбнитесь, капитан. Отчаяние, мутные реки. Не лейте на радость врагам, Не плакались древние греки И были подобны богам. К поэме «Онегин Евгений». Не надо приписывать изм, Не плакался Пушкина гений На проклятый няней царизм. В стране лагерей и доносов, Остав либералом вранье, Не ныл на отчизну матросов, Что было, отдал за нее. Пока очаровано веком, Судьба не нажмет на курок. Попробуй прожить человеком. Короткий достаточно срок Отныне и присного веки В себе человека открой Не плакались древние греки На раба рабовладельческий строй Влеком судьбой сугробы чередуя Стремлюсь, как лосик, к заветному ручью в сельпо, но не даху я на меху, я подела гречку, на кассе получу. Охватник-ватничек, российский ватничек, душа поет и радуется глаз, холодноват ночлег, накиньте ватничек, и потеплеть глобально. В тот же час рублю цена, в базарный день копейка, щедра суровостью. Россия-мать, бананов нет, зато есть телогрейка. Жизнь, значит, можно перезимовать. Ах, ватник-хватничек, российский ватничек, Меня спасал и выручал не раз. Одетый ванничек, мой дед двадцатый век, Отвоевал и восстанавливал Донбасс. народовую, стойкую породу, Бог, испытав ее мечом и кумачом, Я низко в пояс кланюсь народу, Что тела греки, Души губкам предпочел Ахватник ватничек, Российский ватничек. Надежда одежды согревает нас, Порвется ватничек. Вот вам с печатью чек, Их олигархи шьют на зоне на заказ. Тех петь без Абхазия больше, низы не желают кругом. За пивом, сказал Ленин в Польше, хотя размышлял о другом. Намного ли лучшими стали, расправившись с общим врагом? Спросил у соратников Сталин, хотя промолчал о другом. За Марксом не будет заминки. Читает его капитал. Воскликнул Хрущев на поминках. Хотя ничего не читал. Решение вижу вопроса. В решении вопроса простом, Сказал Горбачев из Фароса. Хотя говорил он с трудом. В моем революция сердце Даешь Вашингтонский обком. На танке в Делирии и Ельцин Хрен начал в Москве Белый дом. Россию... Не делайте лучше, понять постарайтесь умом, как нам намекал Федор Тютчев, хотя говорил о другом. <клес> <клес> В аналогу кремлевской стены или разговор с Лениным чем Брежневым? Дорогой товарищ Брежнев, тёгтем мазаный, прилежно неизвестный, лишь невежде, генеральный секретарь, я пришел к вам без надежды, без любви и веры прежней Возродить, возложить стиха под снежник, на отечество алтарь растащили на запчасти ту страну, что всех прекрасней, были руки ведь у власти, почему, ответьте мне, злу в подобии Хрущева, Михаилу Горбачеву, на комбайне срок ещё бы, Впаять на целине Как вам Ельцина эпоха Алкоголика пройдоху Кто мешал вам ухайдокать В милицейской тишине Нет напасти хуже воли Сиганут собры вакуни И только ветер в чистом поле В постсоветской стороне Я принес вам сигарету Я скажу вам по секрету Дефицита больше нету Ни на это, ни на то Жить легко и не тревожно Правда, выжить очень сложно Помереть, конечно, можно хоронить потом на что, сколько сгинет под кустами Под березами крестами К родине припав устами Цифру Бог один хранит Выпью шкалик у гранита У разбитого корыта Нет наводку дефицита Есть на совесть дефицит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 как-то шведы